Здравствуйте, дорогие друзья! Я Уцифа из Международного бизнес-колледжа Фухоу. Очень рад новой возможности поговорить с вами на тему здоровья. В последнее время многие из наших партнеров уже познакомились или даже попробовали на себе новый продукт компании Термоинфракрасный массажер Фухоу, Сокращенно Тим. Это продукт, дарящий комфорт. Более того, после его использования появляется невероятная легкость во всем теле. Но что же представляет собой термоинфракрасный массажер Фухоу? И почему он оказывает такой замечательный эффект? Прежде всего, ТИМ – это сочетание многих способов регуляции организма. Это, прежде всего, применяемый в китайской медицине патагонный метод, а также современные методики, такие как светотерапия, термотерапия и магнитотерапия, которые оказывают комплексное воздействие на организм. В действительности, патагонный метод – это один из многих традиционных методов регуляции Применяемый в китайской медицине. Как видно из названия, это способ регуляции организма посредством выведения пота. В китайской медицине при регуляции организма для оптимального результата обычно комплексно применяют сразу несколько способов. В продукте в частности используется светотерапия. Свет специальной лампы в сочетании с тепловой энергией и действием специальных энергетических магнитов оказывает всестороннее воздействие на организм. воздействует на ци и кровь, энергетические каналы, баланс инь и ян. Использование термоинфракрасного массажера позволяет очистить энергетические каналы, вывести токсины и восстановить баланс инь и я. В китайской медицине считается, что тело состоит из плотных и полых органов ци и крови, энергетических каналов и жидкости организма. Энергетические каналы служат магистралями для транспортировки веществ. Под веществами в китайской медицине понимают материальные субстанции, но кроме этого в теле присутствует и нематериальная энергия. И эта нематериальная энергия также транспортируется посредством каналов. Можно представить энергетические каналы в виде реки которая орошает 5 плотных и 6 половых органов нашего тела. Если эта река становится уже или полностью перекрывается, то энергия, ци и кровь не могут доставляться к внутренним органам. Использование термоинфракрасного массажера помогает улучшить проходимость энергетических каналов. Здесь я хочу подчеркнуть, если использовать термоэнфракрасный массажер совместно с биоэнергомассажером, то улучшение проходимости каналов наступит гораздо быстрее. В китайской медицине с глубокой древности энергетическим каналам отводили очень важную роль. Я приведу простой пример, чтобы всем было более понятно. К примеру, печень связана с глазами. И связаны они посредством канала печени э, джуэйн. Если представить, что канал печени непроходим, проходимость канала печени нарушена, то кровь в печени не поступает к глазам. В этом случае возникает сухость глаз, слезотечение и даже боль в глазах. Что может привести к различным проблемам с глазами в дальнейшем? Если же проходимость канала печени очень хорошая, а также в печени достаточно э, крови, то можно заметить, что даже с наступлением преклонного возраста у человека не будет значительных проблем с глазами. Так что каналы – это очень важные магистрали, связывающие наши органы. Вот почему после использования термоинфракрасного массажера у многих людей проясняется взгляд. Это происходит за счет улучшения проходимости, в частности, канала печени. Также у многих людей после использования ТИМ на протяжении определенного времени исчезают боли в тех или иных участках. После нормализации проходимости каналов улучшается локальное снабжение тканей ци и кровью. Таким образом улучшается локальная циркуляция и боли уменьшаются. Некоторые люди не совсем понимают, что представляет собой термоинфракрасный массажер. Это продукт, оказывающий комплексное воздействие на организм благодаря, благодаря применению традиционных методов китайской медицины в сочетании с со и термотерапией. И первое его свойство это улучшение проходимости энергетических каналов. Об этом мы говорили только что. Все наше тело сверху донизу с обеих сторон внутри и снаружи пронизано множеством энергетических каналов. Если мы долгое время сохраняем одно положение тела или держим рабочую осанку, плюс если мы мало двигаемся, то в наших каналах очень легко появляется непроходимость, что в свою очередь может привести к развитию различных хронических болезней. Пользование термоинфракрасного массажера помогает нормализовать непроходимость каналов как молодым людям, так и людям среднего и пожилого возраста. В китайской медицине есть популярная фраза, которая звучит так «Если каналы проходимы, не будет сотни болезней». Другими словами, проходимость каналов может привести к развитию. непроходимость каналов может привести к развитию множества хронических заболеваний. Поэтому если мы будем совмещать использование термоинфракрасного массажера с применением биоэнергомассажера, то эффект очищения каналов получится гораздо более мощным. Это будет очень эффективно для регуляции хронических болезней, а также профилактики заболеваний, при различных недомоганий и предболезненных состояний. Кроме восстановления проходимости каналов, термоинфракрасный массажер способен очищать кровь и выводить токсины. Вся пища, которую мы едим, проходит процессы переваривания, усвоения, далее участвует в обмене веществ в результате чего образуются отходы данных процессов. И эти отходы необходимо своевременно выводить из организма. Поскольку если токсинов скапливается слишком много, это рано или поздно может привести к возникновению многих заболеваний. Например, если мы возьмем стакан воды, Нальем туда немного воды и представим, что это жидкая среда, в которой находятся клетки организма. В китайской медицине считается, что все жидкости организма питают и увлажняют внутренние органы. Если мы слегка загрязним воду в стакане, то э, среда в стакане поменяется незначительно. Но если загрязнение будет сильным, то и среда значительно ухудшится. Естественно, если наши внутренние органы постоянно подвергаются негативному воздействию токсинов, то их функции э, снижаются. К примеру, некоторые люди из-за избытка токсинов в организме чувствуют хроническую усталость. Чувствуют, что в теле совсем нет сил. Иногда у них даже появляется боль в мышцах. Если токсинов станет еще больше, это приведет к ослаблению внутренних органов и появлению ряда клинических проявлений. Таких, как, например, бессонница, запор, появление пигментных пятен на коже, потускнение кожи и так далее. В нормальном состоянии организм сам способен выводить токсины. Но по мере увеличения возраста детоксикационные способности организма снижаются. А под воздействием эмоционального стресса способность организма избавляться от токсинов становится еще хуже. Использование термоинфракрасного массажера помогает очистить кровь и вывести э, токсины вместе с потом. Поэтому тим может широко применяться для регуляции хронических заболев заболеваний в косметологических целях или для контроля за весом тела. По мере непрерывного увеличения времени использования термокрасного массажера, мы можем обнаружить все более очевидные изменения в организме. Это связано с еще одной функцией восстановление баланса инь-я. В китайской медицине считается, что человек заболевает тогда, когда нарушается баланс инь-я. У кого-то становится слишком много или слишком мало инь, у кого-то слишком много или слишком мало я. Но неважно, что конкретно меняется, инь или ян, в любом случае это приводит к значительным изменениям в организме. Термоинфракрасный массажер, помимо восстановления проходимости каналов и очищения токсинов, также помогает восстановить баланс инь и ян. Женщина в возрасте 68 лет страдала от нарушений сна. Уже через три дня после начала использования ин она заметила значительное улучшение. улучшение. Это есть регуляция организма с точки зрения нормализации баланса инь и ян. Конечно, у термоинфракрасного массажера существует еще много областей применения. Я выделил только несколько из них для первоначального знакомства с этим продуктом. Уверен, что по мере того, как вы будете использовать этот продукт, вы сами обнаружите еще много его свойств и функций. Термоинфракрасный массажер – это невероятно комфортный способ физиотерапии. У него есть массажные режимы, Эффект инфракрасного излучения, а также воздействие магнитного поля, что помогает оказать всестороннее воздействие на кровь и все клетки тела. Что касается физиотерапии китайской медицины, то существует множество различных способов. Например, джинзиотерапия, то есть иглоукалывание и прижигание. Или гуаша о котором мы также часто говорим, медицинские банки. Но использование этих способов китайской физиотерапии доставляет многим людям значительный дискомфорт. Например, когда ставят медицинские банки, может быть немного боли. А когда применяют иглоукалывание, многие беспокоят, что народные предметы вводятся в тело. Когда же применяют прижигание, то многие беспокоятся из-за и несмотря на то, что все эти методы дают хороший эффект, зачастую клиенты хотят пройти регуляцию более комфортным способом. И Ким как раз обладает этой особенностью. Он помогает выполнить регуляцию организма в очень комфортных условиях. Это то, что отличает данную методику от других способов китайской физиотерапии. Прежде всего, клиент, находясь внутри капсулы, чувствует себя очень комфортно. После того, как человек пропотеет, он чувствует себя очень и очень расслабленным. Возможно, кто-то спросит, в чем разница между тем и другими патагонными методами. Тут нужно пояснить. ТИМ – это не просто патагонный метод в чистом виде. Это еще и внутренняя глубокая регуляция жидких средств. организма. Я приведу пример, чтобы было более понятно. Нашему телу необходима жидкость. Но вода, которую я пью, и жидкость организма, это абсолютно разные вещи. Вода это вода, а жидкость организма это жидкость организма. Кто-то считает, что достаточно просто выпить воды, чтобы восполнить жидкость организма. В действительности это не так. Выпитая вода должна сначала подвергнуться воздействию внутренних органов, например, почек, и только потом она преобразуется в жидкость организма. Когда мы используем тим, то не просто выводим пот, а благодаря метаболизму жидкости выводим токсины из глубоких слоев на поверхность, а затем удаляем их из организма вместе с потом. Патагонный эффект, который достигается с помощью этого оборудования, принципиально отличается от обычного потоотделения. Рассмотрим это с другой точки зрения. Когда мы просто обильно потеем, то зачастую мы испытываем неприятные ощущения. Когда мы используем ТИМ, то благодаря действию светотерапии, магнитотерапии и типовой энергии, а также патагонному эффекту, мы проводим глубокую очистку клеток. А это в свою очередь помогает также вывести из организма патогенные факторы. Ветра, холода, сырости, токсины и ссоту. После сеанса Тим вы будете чувствовать невероятную легкость во всем, теле, но не будете чувствовать усталость. Это то, о чем мы и говорим. Это отличная регуляция организма в очень комфортных условиях. Кто-то может спросить, как проявляется действие термоинфракрасного инфракрасного массажера и в чем принцип его действия. Во-первых, мы используем инфракрасные лучи, называемые также лучами жизни. Наше сердце непрерывно бьется, кровь циркулирует по телу, мы дышим, а для всего этого нужна энергия. Откуда а берется энергия? С точки зрения китайской медицины, мы получаем энергию из пищи, из воздуха и благодаря субстанции, производимой почками. Все это, пройдя сложный процесс трансформации, превращается в энергию, которую использует наш орган. В свою очередь, инфракрасные лучи, излучаемые тим, также наполняют тело энергией. Это касается, в первую очередь, слишком худых и слабых людей, а также слишком полных людей. Другими словами, людей с недостаточностью цыр. Они могут почувствовать прилив сил после использования кима. Но кроме инфракрасных лучей жизни, есть еще один важный момент. Это изменение среды, в которой пребывают наши клетки. Клетки находятся в жидкой среде. Наш образ жизни, пищевые привычки, эмоциональные перепады и стресс могут привести к изменению этой среды. Клетки живут в этой жидкой среде, и ее изменение может повлиять на качество клеток. С точки зрения современной медицины, клетки – это базовая структурная единица С точки же зрения китайской медицины, Базовыми единицами, формирующими организм, являются ци и кровь. При помощи патагонного метода в сочетании со светотерапией, термотерапией и магнитотерапией мы можем производить изменения ци и крови. Вот почему у некоторых людей после использования тим в течение определенного времени меняется конституция тела. Это происходит из-за изменения ци и крови. Подумаем. Клетки, помещенные в благоприятную и неблагоприятную среду, Ведут себя совершенно по-разному. Регулярное использование Тим позволяет устранить дефицит крови таким образом. Меняется и среда, в которой находятся клетки. Когда ци крови достаточно, то функции органов ци повышаются естественным образом. Когда ци крови недостаточно, Когда ци крови достаточно, то улучшается и эмоциональное состояние человека. Когда и крови достаточно, то улучшается и внешний вид, и качество кожи. Но эффект от сеанса не ограничивается исключительно действием самого оборудования. Во время сеанса нужно применять также специальное эфирное масло. Эфирное масло содержит эссенции лекарственных растений китайской медицины. Перед сеансом необходимо нанести на... Все тело, специальное масло, и только потом переходить к процедуре. Благодаря воздействию тим, активные компоненты, находящиеся в составе масла, быстро проникают в кожу, а также в энергетические каналы. На поверхность тела в этом случае воздействует тепловая энергия, которая стимулирует проникновение активных компонентов в тело, Ускоряет истины. Поэтому ТИМ используется не как отдельный продукт, а в комплексе с другой продукцией, дополняющей его действия. Еще один важный момент термо-инфракрасный массажер. Производит большое количество анионов, что также помогает регулировать баланс инь-ян и крови. Во время сеанса Тим вы как будто бы находитесь на природе. Например, на лесной поляне с очень чистым и свежим воздухом, где очень легко дышится. Так что использование Тим это комфорт, подаренный самой природой. Это достигается за счет действия анионов и, конечно же, подтагонного. Эффекта. Человек – часть природы и должен приспосабливаться к ее изменениям. Вся жизнедеятельность человека, начиная от дыхания и заканчивая периодами активности и отдыха, должна проходить в соответствии с природными ритмами. Часто использование тим помогает нам лучше слиться с природой, поскольку воздействие неонов также способствует благоприятным изменениям ци и крови. Кто-то скажет, я в общем понимаю принцип действия этого продукта, но как он связан с китайской медициной? В китайской медицине для лечения болезней используется множество способов. Это также и патагонный метод, и, и так называемый метод устранения и многие другие. Патагонный метод относится к восьми основным Методом китайской медицины. Фанфа, это концов, Его еще называют патогонной терапией. Я, то, что, Он заключается в, в выведении из кива патогенных Фа факторов вместе с путом. В китайской медицине при лечении просуда человеку дают определенные лекарства, метры, а потом используют патогонные методы, чтобы вывести патогенные холодные факторы из организма. После применения такого способа, простую запроходить. <танфа> Патагонный метод помогает вывести из организма токсины Даже и, и патогенные факторы. И Но они делятся мягко. на видимые или материальные, а и невидимые мягко нематериальные. Мягко. И кажет, как можно мягко. судить о нематериальных факторах, если мы и их не Но если мы не можем увидеть их невооруженным глазом, это не значит, что их не Поэтому человек чувствует такую легкость в теле. Почему человек чувствует такую легкость в теле? Именно потому, что вместе с потом организм избавляется как от материальных, так и от нематериальных патогенных фактов. При прослуге, заболеваниях дыхательной системы, изменении конституции тела, мы можем применять патогонный метод. Патагонный метод достигается за счет изменения температуры. Вы можете заметить, что в тиму возможен раздельный контроль температуры верхней и нижней частей капсулы. Таким образом, мы можем варьировать температуру в более широком диапазоне и контролировать глубину и интенсивность потоотделения. К примеру, заболевания дыхательной системы зачастую носят поверхностный характер. И тут мы можем применять просто подогонный метод. Если же простудное заболевание долго оставляли лечение, оно проникает глубоко в тело, и тут лучше использовать изменение температуры для того, чтобы постепенно, шаг за шагом, вывести его из организма. В китайской медицине уделяют внимание последовательности изнутри наружу. Когда человек только-только заболевает, болезнь находится на поверхности, затем она проникает глубоко внутрь. Кроме всего прочего, патагонный метод помогает снять отечность. В китайской медицине существует множество различных рецептов. К примеру, есть специальный отвар для укрепления селезенки, который также помогает при отеках. Для этих целей мы также можем использовать патогонный метод. Также мы можем применять патогонный метод при кожных заболеваниях, при заболеваниях костей и суставов, заболеваниях почек, а также нейромышечных заболеваниях. Этот способ применяется уже на протяжении нескольких тысяч лет. Так что в ним реализован один из основных методов терапии китайской медицины. И благодаря использованию этого метода еще больше людей могут прикоснуться к великой и удивительной китайской медицине. К примеру, полный человек начинает пользоваться тим и через какое-то время замечает, что его телосложение изменилось. Стало более стройным. До этого объем талии сверху и снизу был одинаковым. Но благодаря данному методу, патагонному методу и устранению, устранению отечности постепенно вырисовывается силуэт талии. Потому что очень часто полные люди страдают именно от отечности. Поэтому говоря о принципе действия Тим, важно понимать, что его основе лежит один из методов терапии китайской медицины, Медицина, а именно патагонный метод. В китайской истории врачи различных по-разному понимали патагонный метод, но они сходились в одном, что этот метод можно применять для лечения очень широкого спектра болезней. Актуально это для современных людей. У многих людей еще не сформировались и не проявились болезни. Они длительное время пребывают в переходном состоянии. И когда болезнь еще окончательно не сформировалась, мы можем применять патагонный метод для эффективной профилактики. Этот метод может дать эффект при лечении и профилактике заболеваний практически всех систем организма. Конечно, в китайской медицине существует и множество других способов, таких как, например, метод отхаркивания, слабительный метод, метод растворения и прочее, прочее. Но патагонный метод все же применяется чаще других. Еще один вопрос, как именно работает этот метод применительно к термоинфракрасному массажеру. Об этом стоит сказать оказывает комплексное воздействие благодаря совокупности нескольких действующих факторов. Во-первых, это тепловое воздействие, благодаря которому ускоряется кровообращение. В Китае говорят, когда тело получает тепло, кровь оживает, когда тело получает холод, кровь застывает. Другими словами, при понижении температуры тела и окружающей среды, кровообращение замедляется. Соответственно, при, воши, при повышении температуры тела или окружающей среды кровообращение ускоряется. Соответственно, благодаря воздействию тепловой энергии, эффект патагонного метода усиливается. Во-вторых, это использование одновременно нескольких способов. Кроме тепловой энергии, мы используем энергию магнитного поля. Мы используем также анионы. И все это вместе все вместе способствует выведению патогенных факторов ветра и отмерсти. И, конечно же, не стоит забывать про инфракрасное излучение, которое способно увеличивать энергию клеток. Особенно это касается излучения с длиной волны от 9 до 14 микрон. Оно наилучшим образом подходит организму. Кроме всего, выше перечисленного... Мы применяем специальное эфирное масло, активные компоненты которого во время сеанса очень быстро проникают в кожу. Благодаря всем этим факторам, патогонному методу, тепловому воздействию, светотерапии, магнитотерапии, мы в итоге можем достичь изменения конституции тела. Теория конституциональных типов была выдана в Китае много лет назад. Данную классификацию предложил профессор Пекинского университета китайской медицины Ван Ци. Она называлась Ян Шин для девятестных конституциональных типов. Он выделил основные типы, такие как нормальный, но, тип, цинпи, тип флегма но, влага, особый типы тогда. Типа, В будущем, э, если будет возможность, мы отдельно но, поговорим о туди. Но каким образом этот продукт посредством подлагодного метода и других свойств может изменить? Но, мы знаем, что от рождения в нас заложены определенные гены, и очень многое мы наследуем от родителей. Но есть вещи приобретенные, которые формируются за счет образа жизни, пищевых привычек и многих внешних факторов. Мы словно называем их почвой. Почва нашего тела и есть ваш конституциональный тип. Если эта почва благодатна, то семена, то есть гены, хорошо прорастают в ней. Если почва плохая, то эти семена будут расти не так, как у других. В клинической практике мы часто видим людей с онкологическими болезнями, у кого-то склонность к аллергии, у кого-то склонность к гипергликемии или гиперлепидемии. Все это связано с наследственностью. Гены изменить нельзя, но можно изменить почву, в которую они попали, то есть конституцию тела. И благодаря патагонному методу в сочетании с воздействием тепловой энергии, магнитотерапии, светотерапии и прочих методик ТИМ мы действительно можем поменять среду, в которой находятся наши клетки. Допустим, мой тип это флегма влага. Но благодаря использованию ТИМ он постепенно становится более приближенным к нормальному типу, который считается оптимальным. А все это достигается за счет воздействия Патагонного метода совокупности с инфракрасным излучением, действием магнитов и активных компонентов эфирного масла. Мы не можем поменять гены, но мы можем изменить лип конституции тела. И можем сделать это с помощью кима. Конечно, стоит пересмотреть и свои жизненные привычки, без этого не обойтись. Так что наряду с использованием кима стоит заняться и другими аспектами жизни. Например, вовремя ложиться спать, придерживаться режима, не злоупотреблять алкоголем, избегать перепадов настроения. И тогда с нашим телом произойдут коренные изменения. Конечно, не стоит забывать и о другой продукции. Вы можете, например, принимать эликсир «Феникс», капсулы «Линджи». В зависимости от э, типа конституции будет меняться и набор рекомендованной продукции. Какую именно продукцию лучше использовать э, при том или ином типе, э, лучше уточнить у специалиста в своем регионе. В термоинфракрасном массажере Фухоу патагонный метод терапии благодаря сочетанию с другими методиками раскрывается с наибольшей эффективностью. Но, Надеюсь, что благодаря сегодняшнему выпуску э, вы, дорогие друзья, получили первоначальное представление о том, что представляет собой термоинфракрасный массажер Фухов. Какой у него принцип действий, как он связан с патагонным методом терапии, китайской медицины. Но это только первоначальная теоретическая информация. Если же вы хотите опробовать на себе действие этого удивительного метода, то вам, конечно же, стоит пройти сеанс и удивитесь эффекту и изменениям, которые произойдут вслед за этим. Даже один сеанс способен привести к значительным положительным изменениям. Но, конечно же, мы рекомендуем пользоваться им постоянно на протяжении длительного времени. Для каждого конкретного типа время и способ использования могут немного отличаться. У нас есть специальное обучение на эту тему. В завершение хочу подчеркнуть, что если вы сможете совместить ТИМ и биоэнергомассажер, то Но сможете достигнуть не максимального не успеха не при не минимальной не затрате сил. Возможно, кто-то спросит, биоэнергомассажер помогает восстановить проходимость канала? Термоинфравильный красный массажер также обладает этой функцией. В чем же разница? Об этом я говорил вначале. Кроме очищения каналов, ТИМ также обладает другими, другими функциями, оказывающими комплексное действие. Например, если вы используете только ТИМ, изменения могут произойти в течение недели. Если же ТИМ и биоэнергомассажер, то возможно уже через три дня. Ведь основная цель заключается все-таки в том, чтобы восстановить э, проходимость каналов, обеспечить достаточное количество цинь и крови и восстановить баланс им и я. Что касается термоинфракрасного массажера, на сегодня это все, дорогие друзья. Надеюсь, что благодаря использованию этого замечательного нового продукта, а также другой продукции компании Foco, ваше здоровье, ваш тип конституции изменятся в лучшую сторону. Желаю вам быть с каждым днем все более и более здоровыми. Желаю вам семейного счастья и всех благ в жизни. Спасибо за внимание.